Итак, всем привет! Сегодня с вами Маша, одна из ворон. Большая часть наших подписчиков играет в Star Stable онлайн. Непосредственно на самом канале выходит видео по этой игре. Одна часть игроков олды, а другая новички. И сейчас в видео пойдет речь о том, чего новенькие не знают, а старички вспоминают. Конечно, речь пойдет об истории Star онлайн. Online. Поехали! Голосом говорила. <смех> Мы, да уж непривычно на канале таким грустным голосом говорить. Мы уже наверное привыкли <смех> к тем тупым видео. Ну ладно, <смех> ну ладно. <смех> И сейчас многие подумали, я начну говорить о старых играх, как Старшайн Энлекоси, Звездная Подкова, Старая Академия. Ну, давайте поговорим о них только вкратце. Ведь это не сама Астер Стейбл онлайн, но все эти игры взаимосвязаны. Советую вам поиграть в Старшен Легаси, чтобы лучше понимать сюжетную линию. Ничего спойлерить не буду. Ну разве что... да <с Ладно. <с Катя, серфинг. Короче, серфинг без меня, куда? Это реально эффект неагарского водопада. Я же говорю так. Не знаю. Лаги продолжается Старой Кадами можно назвать левой игрой, но музыка там крутая. Oh, you, you know, so fine, а вот Звездная Подкова — это как первая версия ССО. А само ССО — это старший анлегасип и звездная Подкова. Гениально! Надеюсь, я ничего не заспойлерю. Локации, их названия, персонажи, сюжетки и NPC особо не менялись. Зато Star Stable Онлайн стала именно сетевой игрой. Теперь перейдем к тому, как начиналась наша дорогая ССОшка. Если мы полистаем вниз новости, то самые первые будут в 2013 году. Но нет, ССО начало свое существование еще раньше. Итак... У нас ничего не открывалось аж с 2002 года, да-да, до 2010. И тут, в 2010, да-да, это первая версия сайта Star Stable. А вот первая версия красочного сайта 2011 года. Здесь нам предлагали стать тестовым игроком в самой игры открытой, таковой еще не было. Давайте посмотрим трейлер игры 2011 года, самое их первое видео. Ну что? Шоки новички? Ну, я думаю, тут нечего комментировать. Далее сайт почти не менялся. И наконец-то, 27 сентября 2011 года, новость! Скоро StarStable будет выпущена. И самый первый сервер был шведским. Естественно, ведь разработчики родом оттуда. Наконец-то, в 2012 году, нам меняют сайт. Представляю вам следующий трейлер Старстейбл Онлайн. На этот раз в 2012 года. Смотрим. Это пиздец! Полдом, это слишком больно смотреть. Верните мой началку какую старую графику. Показываю это для тех, кто говорит, что раньше было дешевле. И это было, к сожалению, не с самого начала и не для всех. Итак, я открыла старые обновы ССО какого-то там числа 2012 года нет же смысла рассматривать каждую мелкую обнову отдельно, поэтому просто смотрите. 3 октября 2012 года. Первая дыра игры. Была добавлена обсерватория диска. Кстати, Star Stable на своем канале опубликовала танцы 2012 года. Добавили питомцев. Я не могу найти эту новость, но осеньку нам добавили в 2012 году тоже. Смотрите трейлер. Ну что, сблокнули? А на этом видео подходит к концу. А если вы хотите продолжение в виде второй части, не забудьте поддержать это видео лайком. Чтобы я точно знала, что вам это интересно. Ну и все, ребят. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Увидимся в следующем видео.